Далее в программе. Что делали скандинавы под Суздалем? Головоломка для археологов. Древнеславянское поселение Давыдовское для археологов головоломка. Это единственное поселение на территории Суздальского Аполья, где под средневековым культурным слоем найдены финские погребения середины первого тысячелетия. Получается, что славяне пришли сюда позже. Но откуда? И куда исчезли финны? Обнаруженная здесь керамика балтийского типа и особые находки дают основания для любопытных гипотез. Этот неказистый предмет, э, смятая проволока, с тремя железными стерженьками на нее надетыми, самая, пожалуй, неожиданная и интересная находка этого сезона. Это скандинавский амулет, языческий амулет, предмет X века, который показывает, что среди э, того населения, которое... Э, концентрировалось на этих сельских поселениях, были и выходцы из Скандинавии, эти вещи не продавались, сказать, не, не были объектом торговли, они могли передаваться только э, вот, с э, сказать, выходцами из э, вот той среды, где значение этих амулетов было понятно, где эти амулеты использовались как религиозные символы. Вот, Так что были здесь и отдельные скандинавы. И я думаю, что, скорее всего, они оставались здесь, они впитывались, они становились сказать э -э уже теряли свою изначальную этничность, становились древнерусскими людьми, вот, которые говорили уже на э, древнерусском языке э, вот, и общем, постепенно забывали свое происхождение. Археология, на этом возможно последить судьбы конкретных людей. Кто-то, наверное, э, действительно мог э, уйти в Византию. Мы знаем о том, что вот, Ярослав, э, после того, как он э, так сказать, поставил под контроль э, ключевые древнерусские города, э, вот, он э, так сказать, предлагал э, византийскому императору э, с наов, которые стали ему не нужно, как и ранее предлагал его отец Владимир. Вот, но все-таки э, вот эта вещь показывает скорее, что шли какие-то процессы. Ну что ли, интеграции, И э, так сказать, вот это, э, этот амулет все-таки он несколько отличается по некоторым деталям оформления этого кольца от классических скандинавских вещей. Скорее это вещи, которые изготовлены на месте человеком, который уже ну, так сказать, не может вот в полной мере копировать вот, да, те образцы, которые были у него, э, у него на родине. Как отличить помойку от жилища? Вопрос для археолога не праздный. Масса битой керамики, костей животных и камней указывает на мусорную яму. Инструменты и продуктовые запасы помогают определить характер хозяйственных построек. Остатки печи, индивидуальные вещи и куски раздавленной посуды – признак жилища. Но иногда трудно сказать, что, например, означает просто ровная засыпанная глиной площадка. И ответ складывается медленно, как кувшин по отдельным кусочкам. Глина, которую вы здесь видите – она появляется на глубине от 30 до 40-50 сантиметров. Вот. Соответственно, для того, чтобы в больших масштабах, опять-таки, набрать этой самой глины, должны рыться и глубокие ямы, и все это вытаскиваться, разравниваться. Это тоже, опять-таки, трудоемкий процесс. Вот для чего именно выравнивалась площадка, мы пока можем только предполагать. Но о других памятниках мы не сталкивались с таким. Мы сталкивались с наземными жилищами, с глинобитным полом. Когда из глины был а, сделан как раз вот такой вот выровненный пол, но там глина не перекрывала никакие объекты. Это были достаточно ровные, подпрямоугольные платформы. Рабочие версии подтверждают углубление и расширение раскопа. Чем больше земли прошло через руки археолога, тем больше информации. Ведь площадь поселения гектары, а раскоп это сотни метров. Гибкие методы поиска увеличивают описи археологических коллекций сегодня в десятки раз. Мы можем либо копать быстро увидеть площади, увидеть поселение, вот постройки, какую-то планиграфию, но если культурный слой разбирается быстро, то мы не видим деталей, мы выбрасываем значительную часть на ходу, уходит в отвал, методы э, медленных раскопок, которые, в общем, пришли из палеолитических экспедиций, когда все разбирается очень медленно, просеивается, промывается, материальная культура стала более видимой, более открытой, более богатой, мы получили массу новых вещей, которые мы не знали, но мы потеряли, так сказать, вот, видение э, вот, больших этих-то вот участков. Вот. Никакой археолог не может собрать э, ну, там, 100% э, вот, всего э, вещевого материала, который был э, вот, когда-то, э, так сказать, отложился на этом участке. Но мы должны стремиться, чтобы все-таки собрать все самое, самое важное, самое информативное. Нашли скелет собаки под остатками печки. Теперь думай, почему он там. Вдруг это ритуальное захоронение. И тогда... Если повезет, эта неожиданная находка станет важным элементом в понимании жизни древнего человека.